формировка сосны под шар в этом видео здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас формировка сосны под шар маленькой итак рассмотрим вот сосна крымская ей 5 лет мы ее будем держать в таком состоянии то есть она будет обрастать у нас шаром Вообще, ее ровесники уже довольно-таки высокие. То есть, вот этот побег может достигнуть 70 сантиметров. Я не оговорился, именно 70. Поэтому мы сейчас будем проводить, как говорится, формировку. Формировка производится это очень легко и быстро. В таком возрасте уже можно формировать растение. То есть, я хочу держать ее полностью шариком, и она у меня будет нарастать постоянно шариком, но скорее всего она пересается отсюда и здесь все расстается и можжевельники и то и другое, ну начнем пожалуй чтобы долго вас не томить сам процесс обрываем две третьих прям рукой, обрывается она легко это можно сразу положить центральный побег тоже обрываем здесь обрываем здесь обрываем тоже ну и здесь соответственно обрываем вот что у нас получилось вот эти побеги не стоит жалеть потому что в этом году на этом месте появится вот такой же пучок почек и в следующем году она будет довольно пышная теперь берем прям каждую вот где видим там и обрываем две третьих можно и короче это сделать но нам же надо чтобы шар укрупнялся здесь где-то еще не подросли можно подождать пока они подрастут а потом сделать такой же такое же действие здесь опять же две третьих здесь обрываем здесь обрываем и в следующем году за место вот одной оборванной здесь будет ну 5-6 почек будет и она будет более пышная и опять же мы ее оборвем и она будет в своем состоянии круглая колючая красивая здесь обрываем вот здесь вот, вот этот побег обязательно обрываем то есть вот этот побег это надо делать естественно весной весной это делается потому что пока вот эти побеги не стали деревянными и не начали иголочку вот она иголочка уже видите она уже формируется она формируется иголочка и должна вот-вот выйти поэтому это надо делать в определенное время и не запаздывать с этим в принципе запоздание тоже ничем не грозит но иногда может получиться пенек у вас поэтому чем раньше вы это сделаете ну не совсем в таком состоянии некоторые обрывают даже почку вот например вот сейчас приблизит, вот такая вот почечка, ее даже забрывают и потом, Но ну я хочу чтобы она выросла чуть-чуть, то есть она дала рост вот такой где-то, потом я ее обору и она будет пошире тут и из этого получится у нас прекрасный шарик, я думаю принцип вам понятен, С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго, удачи, войны, добрый.